В 2018 году в Москве на Воробьевых горах была открыта канатная дорога. Она соединила спортивный комплекс Служники и знаменитую смотровую площадку на Воробьевых горах. Футуристичные кабины скользят по тросам, проплывая над Москвой рекой. Из окон открывается чудесный панорамный вид на живописную набережную Москвы реки территорию знаменитого спорткомплекса Лужники, высотки делового центра Москва-Сити, главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова и многие другие знаковые места столицы. Новый воздушный вид транспорта Москвы уникален тем, что выполняет сразу три функции – спортивную, транспортную и туристическую. На маршруте длиной 720 метров расположены три станции – Воробьевы горы, Новая Лига и Лужники. Опоры на берегах Москвы-реки поднимаются вверх на высоту девятиэтажного дома, то есть 35 метров. В распоряжении посетителей 33 комфортабельные закрытые кабины, каждая из которых рассчитана на 8 человек. Кабины оборудованы медиаэкранами, экранами аудиогидом в четырех языках – русский, английский, испанский и китайский, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. В кабины помещаются детские и инвалидные коляски. Также курсируют две кабины премиум-класса для молодоженов и гостей, предпочитающих комфорт на самом высоком уровне. Нам удалось прокатиться на закате. Вид потрясающий. Предлагаю и вам с нами.